это что за хуйня Ёб твою мать всем привет ребят и да как вы видите я жив и здоров и никакая мама меня не убила и из этого исходит вопрос как же так все очень просто да как вы скорее всего догадались это все была постановка фейк проще говоря но это был не простой фейк чтобы словить хайпа хотя это тоже все это было ради пародии Пародии на всех блогеров, которые делали видосы про Момо. Что ж, давайте-ка я отвечу на вопрос, который скорее всего возник у вас, когда вы посмотрели самое первое видео. Что же было на стриме? Как же это так вышло? На стриме в момент одного из перерывов мы договорились с Тохой, после чего я переименовал его в Момо и написал Номер я не хотел показывать и называть, потому что это был его номер. После чего на стриме стали задавать вопросы Момо, ответы на которые я уже знал и заранее писал Тохи в ВК. Да, я говорил, что не знаю ответ на какой-то там вопрос, но на самом деле только делал вид, что не знаю. Так если Момо, который писал я, это был Тоха, то как же остальные блогеры? То тогда писал им? Я, наверное, удивлю вас, но, скорее всего, хотя это не точно было так, они заранее договорились со своим другом о том, что будут писать, после чего один из них уходил в другую комнату или же вовсе сидел за кадром, и вот так вот их Момо писала им. А как насчет номера Момо? Ну, если говорить конкретно о том номере, на который все пытаются написать или дозвониться, о том номере, который был в сети 12 июля, то здесь тоже все очень просто. Как только поднялся хайп на Момоза рубежом, многие пользователи сразу начали писать именно на этот номер. Но хайп распространялся, и один человек, а это скорее всего был один человек, хотя может и несколько, не успевал так быстро обрабатывать информацию. А как же тогда этот оригинальный МО узнавал информацию о собеседнике? Все просто. Сейчас 21 век 2018 год. Сейчас узнать информацию о кому угодно можно очень легко. А тем более ее легко узнать, если ты прошаренный хакер. Тоже все-таки такая это МОМО. -МО. Первое, что выводит Google по запросу МОМО, -МО, это блюдо из теста с начинкой. Проще говоря, тибетские пельмени. Что же за монстр на аватарке Мамо? Данный монстр – это скульптура, сделанная в 2016 году компанией, э, производящей спецэффекты для кино жанра ужас. Так что это не что иное, как просто большая статуя без нижней части тела с очень стрёмным лицом и куриными лапами. И Истижки. И Бояться нечего. Вообще с японского Мамо переводится как персиковый, но это не точно. А вообще данная статуя олицетворяет одного из духов Йокай из японской мифологии, который крадет детей по ночам и съедает их. Вот как-то так. А на самом деле Момо это просто очень хорошая хайповая идея, пугалка, которая пишет тебе в WhatsApp и говорит, что знает о тебе все. Правда я вот в душе не ебу, почему все связывают ее с синим Том, о котором я думал, что уже все давно забыли. В Аргентине, например, умерла 12-летняя девочка, и полиция почему-то полагает, что вина в ее смерти лежит именно на Момо. Но на самом деле полиции проще спихнуть убийство или смерть на какого-то анонима в сети, чем заниматься реальным расследованием. Что ж, я думаю, мы все обсудили, и я надеюсь, что вы понимаете, что Момо на самом деле не существует, и если кто-то вам написал от имени Момо, то это, скорее всего, либо... Какие-нибудь фейки, либо ваши друзья, которые хотят над вами постимать. Либо. либо боты. В описании к этому ролику я оставлю все номера, на которые я пытался писать или звонить. Ну, естественно, кроме номера Тохи. Если вы хотите убедиться, что все это херня, пиздеж, то прошу в описании. А сейчас покажу вам несколько моментов, как мы пытались снимать видосы про МАМО. раз! Да раз! А, два! Хуйна! А три! Жопу что? Сиди в шкафу, Момо, блядь. Сиди в шкафу. Бри, не открывай. Бри, бри. Дверь закрой, сука. На цепь сейчас закрою. Ебанутая Момо, блядь. Пиздец. Просто давай смотри, как сделаем. Вот ты сфот, ну, я тебе напишу. Ты пока, ну, не прочитай. Я только буду вот так сидеть. Ты спамил? я сначала напишу, типа, типа, привет. Я отвечу там, допустим, три дня. Угу. Я такой, да, я такой, знаешь, да, да, да, типа, типа, как дела напишу? Ты опять же пишешь три дня, я такой, типа, что делаешь? Ты так будешь молчать, молчать какое-то время, я так буду сидеть. И просто фотку отправляешь, я такой, знаешь, с выпученными глазами такой, нихуя себе! Такой, так, блядь, в смысле? Вот это у меня актерская игра, блядь. Не, ну это <свист> я сейчас, это я сейчас просто примерно представляю, типа, так-то, блядь, что? У меня не получится актерской сыграть, блядь. Я на стриме играл, блядь, все, блядь, все, бля, поверили. Я, короче, сейчас, ну, вот на видосе, короче, зайду в ВК, я представлю Тоху, что Тоха вот сидит здесь и гамает в игру, и, типа, потом напишу тебе ВК, и, типа, Дэн, ты дома? Я такой, да, отправь фотку, ты отправишь какую-нибудь фотку, типа, пруфы сделаем, чтобы поверили, это же гениально. Вот сидит Момо на фоне, вон она, а на самом деле Момо был Тоха, на стриме Тоха был мама, я ему писал ответы в ВК. Он внеплановая Мумор. А он внеплановая Мумор. Ты ты мудак! Сука! А вспышка автомат? Сука, вспышка! Вот я еще думаю: блядь, я прорусь. У тебя еще камера не настроена, чтобы это в WhatsApp можно было. Так, блять, я его что ли настраивать должен? Ты у нас сегодня снимаешь вс. <свят> Сука! <свят> баный с. Ща, ребят, будем проверять, что за хуйня. Uh -huh. Ты за дверь выйдешь? Uh, Че, я буду переписываться дальше. Да, иди за дверь тогда Е, на кухню наебал. Даже... Блять, блять. Ай, долбоб! На ногу наехал! Ебать! Все вот прям перед вами, ребят. В смысле? Да ладно! Ну нахуй, блядь! Это что, блядь, такое? Блядь! Ну что ж, ребята, на этом все. Не ведитесь на подобную херню, это все часто бывает пиздежом. Очень редко это бывает правдой. Ну а все ссылки, номера телефона в описании. Вы знаете, что делать. Всем удачи и пока. До скорых встреч.